Так вот, насчет шпионов, которые там китайские и прочее-прочее. Значит, партия Родина, которая, как вы понимаете, ну, действует под крышей господина Рогозина. Да? Вот эта партия Родина официально... Значит, опубликовал открытое обращение партии в Министерство юстиции Российской Федерации. Я прочитаю, потому что чудные дела твои, Господи». Да, то есть, казалось бы, структура, которая целует в жопу Путина, которая стелется перед э, Кремлем, безусловно, является э, еще не сыгранной кремлевской картой, ну или сыгранной, но не полностью, да? вот, она вдруг начинает залупаться и e... Обращается к министру юстиции господину Чуйченко, партия Родина выжена обратиться к вам за получением разъяснений по членам ЦК КПРФ, получившим деньги и иную поддержку от Китайской Народной Республики, Коммунистической партии Китая и при этом занимающейся политической деятельностью на территории Российской Федерации. В соответствии с российским законодательством, это они разъясняют мисти, министра юстиции. Об иностранных агентах этим статусом должны быть наделены активно сотрудничающие с китайской администрацией Зюганов, Афонин, Калашников, Клычков, Кумин, Куриной и некоторые другие высокопоставленные члены ЦК КПРФ, абсолютно с ними согласен. И вообще все, что здесь написано, правда. Полагаем, необходимо строго придерживаться норм закона, согласно которым иностранные агенты не могут работать на госслужбе, иметь доступ к государственной тайне, должны отчитываться перед Министерством юстиции о своей деятельности, расходовании средств и так далее, и тому подобное. И просим внести... Определен, определение, вынести определение последующим фактам, изложенных в открытых источниках. И тут делаются ссылки. То есть есть доказательства и очень серьезные. Первое. Все лидеры КПРФ регулярно бывают в Китае, где выступают с лекциями, получают гонорары за некие книги, в кавычках. Понятно, совершенно, совершенно неизвестные на родине. Согласно многочисленным сообщениям, у Геннадия Зюганова на китайском вышло уже три книги с названиями в духе «Китай как сверхдержава». Ну, Зюганов еще там внук учился в Китае, это тоже немаловажно. При этом на русском языке для российского читателя за авторством бессмертного председателя, бессменного ЦК КПРФ предлагаются в основном брошюры «100 анекдотов от Зюганова» на, на пасеке у Зюганова и прочих. Да? Ну, то есть клоунские такие. Известно, что во многих зарубежных странах регулярно проводятся расследования по тем суммам, которые политики получают в виде авторского вознаграждения за собственные книги и лекции. Сумма, как правило, исчисляется миллионами евро и долларов, а тиражи, пролежав на полках в год, тихо идут под нож. По мнению наших западных партнеров, в подобных случаях речь идет о завуалированной взятке, ситуации, при которой и взятка дателя, и взятка получатель маскируют совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. При этом прямые требования взятка дателя могут не выдвигаться. Партия Родина считает, что литературная деятельность председателя Зюганова странным образом локализована исключительно на территории Китайской Народной Республики является завуалированной формой иностранного финансирования политической деятельности на территории Российской Федерации. Второе, во многих интервью членцы КПРФ с подобострастием присмыкаются перед китайским социализмом и его успехами. В пример всегда приводится личный опыт, например, один из внуков Зюганова изучал китайский, получил образование, постоянно проживать э, в Китае под видом стажировок, об этом сам Зюганов говорил в мартовском интервью китайской медиакорпорации, это он мне говорил, вы помните, в эфире, когда мы готовились к эфиру и записывали, сейчас эта запись сохранилась, наверное, там в, в 2018 году экс-губернатор Иркутской области и видный член КПРФ Левченко умудрился 365 дней из 365 дней 124 провести в командировку. В основном в Китае, обычно в сопровождении супруги. <связывающий> Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин регулярно использует российские федеральные телекомпании для пропаганды политики Китайской Народной Республики Коммунистической партии Китая. Ну и так далее, и так далее. И <связывающий> Причем обратить, про Рашкина они тут не пишут. И я от Рашкина лично слышал как, ну он совок, мягко говоря да, то есть он воспринимает Китай как все совки, как врага самого первейшего, как того с кем мы дрались на Даманском кстати я также воспринимаю в КПРФ действует официальная программа развития отношений, э, третья с компартией Китая на инструктажах на инструктаж Пекин регулярно летали и летают многие члены КПРФ, Зюганов, Афонин Калашников, Клычков, Кумин Куриной и другие Просим вынести определение Является ли данная деятельность Финансированием и иной поддержкой Членов ЦК КПРФ страны Китайской Народной Республики Коммунистической Партии Китая Со своей стороны считаем верхушка КПРФ Очевидными агентами влияния Китая Их деятельность целиком подпадающей Под положение закона РФ Об иностранных агентах И дальше очень интересно С уважением Бюро Президиум Политического Совета Партии Родина вот это не херасия, да? Не Журавлев там какой-нибудь, да? Там никто-то еще. А бюро. Такое вот бюро. Подписи нет, да? Структура полностью Рогозинская. Ну не полностью. Там еще один крендит, миллиардер, бывший, да, с Украины, у которого там вот гостиниц Киев, или как он там назывался, который, на Майдане принадлежит и так далее. Вот. И что это такое? Почему вдруг Рогозинская структура да, накинулась на Зюгана? Понятно, что Зюганов со всеми вот этими чертями своим китайский шпион. Нам также понятно, что Путин, китайский шпион, не, недавно совершенно. Не, ну почему вопрос? Да, потому что действует только в интересах Китая. Не больше никого, ни России, ни там каких-то других держав, только в интересах Китая. Так вот, недавно э, телеграм-кандал Низыгарь, который позиционируется как кремлевский, да, то есть, который имеет там какое-то отношение, назвал лоббистами Китая, он назвал Сечина. Ну, для нас это абсолютно понятно, он мог бы и не называть Сечина, да, он работает Роснефть, работает с Китаем. Он готов бензин отдать в Китай, да, и, и, и, чтобы его не было в Хабаровске, да, ну лишь бы топ в Китае. Он уже на год вперед отдал в Китай бензин. Также а, а, Члены совет директоров компании Новотек Сиборг Геннадий Тимченко, ну, лучший друг, один лучший друг Путина, другой лучший друг Путина. Предприниматели Ротенберги тоже лучшие друзья Путина. Медведев тоже, ну не лучший, но как бы партнер Путина, да, вот. Аркадий Дворкович и также же упоминался Рогозин. Там же упоминался Рогозин. И вдруг структура этого самого Рогозина вдруг наезжает на КПРФ, который является э -э, китайским филиалом, филиал, филиалом КПК, является в России, да? и начинает какую-то борьбу. Зачем эта борьба начинается? Да? Ну, возможно, Китай э -э, начинает действовать открыто. Да? Ему с одной стороны нужно засекретить каких-то своих тень на плетень, навести. Да, там Рогозин вот кинулся на коммунистов. Почему? Потому что они китайцы. А сам он какой? Не знаю. Вот в данном случае не могу сказать. Да? То ли он всегда нос по ветру держит и понимает, что сейчас долго-долго вот мы поднимали антикитайскую волну. Очень долго. С 2000 начала 2000-х годов я этим занимаюсь. И ни хера народ не хотел шевелиться. Сейчас, сука, зашевелился этот народ. Да, понимаю. Да? Сейчас страну просрут, Китаю отдадут. Конечно, отдадите. Куда вы денетесь? Вот, Поэтому странная ситуация, но очень хорошо, что это вышло на поверхность. И даже если китайские шпионы позиционируют себя как борцы с Китаем, это хорошо. Понимаете? Потому что есть тема, так эта тема абсолютно замалчивалась, рассказывалась о, о том, какие они друзья, какие они молодцы эти китайцы и прочее, прочее, прочее. Гиркиных уже начали использовать по поводу того, что надо объединяться там, с Китаем против американцев, как будто американцы тут стеной стоят идут в штыковую атаку.